Очередная распаковка, сегодня тут 6-7 посылок, начну на этот раз самый большой. Тут спрятаны тапочки, три пары, заказывал их на жуме, 192 рубля. 20 мая заказывал, сегодня уже пришли 11-го и джума, три недели. По-моему, очень хороший результат. Такие запах. Ну, запах как-то резко вдохнул очень неприятным запахом и все так вот синьки коричневые и коричневые, да и бежевые такие но не все одного размера такие. да очень приятные кстати мне очень даже подошли Я от на ощупь, 192 рубля. Ну, запах, да. Запашок очень такой неприятный. есть но рисковать, но только когда вот слишком пронюхиваешься. Так, ну, я думаю, выветрится быстро китайский запах. Так, теперь какая коробочка. Надеюсь, это... О! С Алиэкспресса. Это кормушка для рыб. Это кормушка. Шла она очень долго. Закончился срок... Как называется? А, срок доставки уже истек. Я подал... Подал я. Шла эта кормушка очень долго. Я уже открыл спор. Продавец вернул деньги. Ну вот кормушка поступила. Это 600 или 700 рублей стоит. Надо деньги вернуть будет продавцу. Пришла вот такая коробочка. Красивая коробка. Непомятая. Инструкция полная с картинками. Крепеж, который прячется батарейка. в батарейки. В данном модели они пальчик, мизинчик. Есть еще модель. Там ссылки дам все на пальчиковые батарейки, аккумуляторы. Вот, инструкцию я выложу в описании на русском языке. Ссылку на товар все будет. Так, сначала надо установить время. Нажимаем кнопочку SET. Вот. Она мигает. Адрес устанавливаем время. Ну, тут, в принципе-то, все понятно. Моды. Потом выбираем минуты адрес сет закрепляем выбираем кнопочкой моды время для первого кормления татьяна решит она на четырех кормление тоже можно тут 5 устанавливаем время я уже не буду вот первый допустим свет нажимаем мигаю часы устанавливаем часы тут так до четырех раз тут есть тоже подача, вот, подача Можно уменьшить Подачу корм можно увеличить Подходит для гранул, для хлопья, для всего Вот допустим Можно запустить В ручном режиме Нажимаем, вот, поехало Раз Крылась Кор высыпался Рыбки поели, Открылась. Все Вот такая удачная покупка у меня Теперь можно уезжать. На несколько дней не боятся, что рыбки умрут с голодом. что здесь мягкое. Ножницы. Опять котенок. Зачем мне меня шлют их? Мне просто интересно, что и предыдущей распаковки было. Это ерунда. Почему-то они мне бесплатно присылают котят. Ну, ладно. О. Мостик через речку. Ну пошла ерунда такая. Дети, конечно, ждут таких. Вот у нас будет, Пустим. Эксессуар для мультфильма. Такой мостик. Вот Еще что-то. Так, здесь... я постараюсь побыстрее. Самое интересное было... Были две. Первая посылка. Здесь... О, путенок. Там рублей 10 стоил. Копеечные эти. Грушки. Эту я уже открывал. Мне очень заинтересовало, что здесь... Такое... Оно... Отслеживалась, поэтому мне было интересно посмотреть. Так, вот здесь вот сова. Такая вот красивая сова. До нее тоже ссылку дам в описании. Слишком она большая, но она как украшение может идти. Просто для интерьера очень хорошая вещь. Все, на этом распаковка закончилась. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.